Они подумают, что Почем Родина? Сейчас собираться будете, но задай вопрос. Здравствуйте. Почем Родина продается? Пойдите к нам на митинг, на дебат, все узнаете. Почему Навальный продает Родину? Каким образом он продает Родину? Скажите вкратце. Приезжайте. Вот меня все тут сказано. Приезжайте. Где, когда? Приходите к нам на митинг. А где, когда? А вот в сетях увидите объявление. Хорошо. Да. Да. А, Привеста, а я, притворю, я... да, я просто в вашей безопасности, пожалуйста, приготовьте на телефоне э... приглашение, которое вы получили. Итак, Так, друзья, приглашение на телефоне или в бумажке? и проходите. человек с плакатами, здесь продаётся Родину. Я не понимаю, в любом случае, Родину здесь продают там, здесь Родину защищает. Начинаем нашу встречу, Леонид, пожалуйста, давай. Добрый день, Леонид Потрясающе, как вас много пришло сегодня, ужасно, радостно, а, всех битвиц. 21 апреля мы открываем, 21-й штат президентской компании Алексея Навального, лично 2018 года, 21 уже и Второй сегодня. Сейчас надо не припутать Владимира Ивановна. в какой момент. Что я буду говорить. А, ну, как вы понимаете, это не совсем наш штаб. Это помещение, которое мы сняли сегодня, потому что в э, штабу все не влезли. Штаб у нас скромный рабочий, он находится, сразу скажу, по адресу Ленина 43. Возглавляет его вот наш координатор Александр Фрумян. Наша общая задача сделать так, чтобы Ленина-43 стала главным адресом Ивановской политической жизни на ближайший год, до президентских выборов, которые, как вы знаете, состоятся 18 марта 2018 года. И, собственно, главная там, часть сегодняшнего моего э, с вами разговора э, чисто рабочая. То есть, а что такое будет вот это? Главный адрес политической жизни и главный год. Зачем нужен штаб? Про что штаб? Зачем нужен? Как? Да? В чем его задача? В чем ваша задача? Ну вот вы на сайте зарегистрировались. Там кто-то, наверное, еще в декабре, в январе, кто-то совсем недавно. Ну и, и как вы ждете? И Часто даже с таким недоуменным вопросом. Ну а дальше-то что? Вот цель сегодняшняя э, вот этой редкой встречи, потому что страна большая, чтобы много едут. Приезжать в каждый город, к сожалению, можно очень нечасто, это, в первую очередь, на этот вопрос дать ответ. То есть, а что, а, что, а что мы делаем? Что и зачем? Ну и чтобы на этот вопрос ответить, надо вспомнить о большой задаче, э, которая заключается в том, что мы все вместе пытаемся добиться, чтобы Алексея зарегистрировали кандидатом к президенту на этом этапе. Для этого надо, чтобы все они узнали, чтобы вся страна хотела, э, политические союзники, оппоненты, неопределившиеся, но чтобы все знали, что Алексей хочет участвовать в президентских выборах, хочет быть кандидатом в президенты, и считали Алексея более справедливым, его поддержали, сразу постарившим об этом рассказать, и еще надо собрать 300 тысяч подписей. При этом там есть всякие заковырки, про которые тоже много раз говорили, 300 тысяч подписей, но не более чем 7500 с одного региона, и при этом собрать их предстоит так, примерно с 5 по 20 января, такой вот смешной период времени, на это законодатель нам отвел. Они, конечно, говорят, что-то случайно. Собрать 300 тысяч подписей с 5 по 20 января можно в одном только случае, если мы заранее с каждым из этих 300 тысяч людей поговорили, познакомились, уверены, что этот человек 5 января не подведет и придет и подпишется, как бы ему ни было трудно. И для этого надо с человеком встретиться заранее, проверить его паспортные данные, там, пробить по всем возможным классам, убедиться в том, что это живой человек, и так далее и так далее. Вот это будет ну, главная работа штаба. Вы знаете, у нас уже сейчас на сайте зарегистрировано 380 тысяч человек, уже больше, чем 300, но мы их еще не начали превращать ну, в реальные подписи на бумаге. Поэтому в вот каждом региональном штате, в каждом городе, стоит вот этой в первую очередь, огромная работа заниматься. Есть сейчас в Иваново и в Ивановской области где-то около двух наверное, полутора тысяч уже там подписантов, Будущих, которые на сайте зарегистрированы, штат начнет их приглашать скоро, там, по одному, знакомиться, проверять все данные, там, брать согласие на пробовать профессиональных данных и на другие бумажки показать, чтобы убедиться в том, что этот живой человек, он действительно в январе придет. Этот, у него есть какие-то проблемы, там временная регистрация, надо понять, сможем мы эту подпись использовать или нет. Этот придет, еще с собой переведет маму, папу, бабушку. Отлично, мы его запишем как четыре голоса. А этот на телефонные звонки не отвечает, Окей, okay, значит, надо где-то еще поработать, кого-то с агитировать. То есть, вот такая техническая задача будет у штатных, это первое. Второе, собственно, агитация. Агитация — это, на самом деле, самое простое. Вы просто идете к людям и разговариваете с ним. И когда один, утвержденный там, в своих принципах, в своих идеях, в своем правде человек, говорит с другим человеком, то это всегда достаточно происходит. Легко, приятно, и другой человек часто становится сторонником. Не всегда, начинает если уметь это делать, если не бояться этого делать, значит задача штаба всех скоординировать и научить это делать. У нас должность называется не начальник регионального штаба, а координатор. Ну, потому что, собственно, там Александр один, есть еще команда у него небольшая, там может быть 3-5 человек, а вас тут несколько сотни. И если один человек э, не обегает весь город и всю область, и никому не садитирует, то помочь сотням людей это сделать, он может заплатить. По 600 людей надо там, просто себя поверить. У нас сейчас уже э, зарегистрировано 90 тысяч волонтеров на сайте. Судя по динамике, там концу это будет 200 тысяч. И одна важная вещь, которую надо, чтобы все понимали, это и есть главная ведущая политическая сила э, в стране и главный, самый крутой инструмент агитации, который есть в стране. 90 тысяч волонтеров, которые есть уже сейчас, значит, за этим можно раздать там, 9 миллионов тестов, Вообще не особо набегает. 100 листовок, работа на полтора-два часа. 9 миллионов в два раза больше, чем аудитория саморейтинговой программы Первого канала. То есть один день пораздывали листовки, опа, и Константин Эрнст плачет в уголке, и он проиграл. Второй день пораздывали листовки, Миннис, значит. Э, Давай делим, не знаю, ну, ему грустно, я, мол... Погано суть, да. Свети нормально. Вот, а... Потом третий день поанитировали в соцсетях, 90 тысяч человек, которые делают что-то в соцсетях, это видят 20 миллионов человек. И Владимир Соловьев удаляет желудочный баллов. В общем, короче говоря, это все на самом деле работает. И вот в первых штабах это было трудно, немножко говорить, когда мы открывали самые первые штабы, там, Екатеринбург, Новосибирск, ну, например, там приходило, тогда еще было 20 тысяч волонтеров на сайте, приходило там 150 человек полтора миллионный город и они говорили но ну, что мы сделаем 150 человек на полтора миллионный город здесь там не знаю 400 человек на 400 тысячный город это там, совсем другой расклад да и уже наверное понятно что мы можем сделать второе но ну, вы уже видели цифры вы уже знаете как это работает если кто смотрел там, алексей в блоге публиковал цифры Левада. мы только начали компанию да? было видео он вам не стемон окей были митинги открыли первые 15 штабов уже там Два раза выросла узнаваемость, полтора раза вырос рейтинг. То есть тут нет никакого специального секрета. А как нам так сделать, чтобы вот, э, люди стали поддерживать нашего кандидата и хотели э, с него бросать? То есть специального секрета нет. Ты просто идешь и рассказываешь, и разговариваешь и отвечаешь на вопросы. Люди видят, что ты искренне не веришь в то, о чем говоришь, и они начинают предупреждаться. Потихоньку, помаленьку, но начинают. Это только так работает, никак по-другому. Так мы работали в Москве на выборах мэра в 2013 году, когда мы за два месяца агитации силами 15 тысяч волонтеров сделали там из 3% 30%. И так мы хотим поработать теперь в масштабах страны в 2017 году, сделать 51% силами 200 тысяч волонтеров вообще, честно говоря, не кажется большой проблемой. Ну и вот, и задача штаба заключается в том, чтобы вот все это скоординировать, потому что. Их агитационная машина – это телевизор, интернет, ролики про Гитлера, зеленка и еще какие-то смешные глупости. А наша агитационная машина – это вот живые люди. Но люди – это самая лучшая агитационная машина, потому что она настоящая. Ролик про Гитлера электроники не потому что тут все видят, что он был живым и все. А человек, живой человек, ну то есть любой действительно живого вы как правило на 30-й секунде понимаете, он искренне говорит, верит он в то, что он говорит или нет. Поэтому человек он самый лучший пограниционный носитель, который бывает. Но при этом люди очень разные. Кто-то помоложе, кто-то постарше, кто-то может там 15 минут, но каждый день что-то делать, а кто-то может там один день в неделю, а кто-то вообще не может полностью занять. Но готов там на, на лето взять отпуск там, на две недели пойти И вот вторая важнейшая. Задача штаба, и задача Александра заключается в том, чтобы с каждым из вас поговорить. Вот сейчас я просто вводную даю, а потом штабы начнется всякая повседневная работа. Когда штаб будет каждого из зарегистрированных балансеров приглашать и с каждым разговаривать. А ты что сможешь? Афганаклейку наклеить? Молодец. А ты в своем доме там старшему подъезду листовки разложишь, с соседями поговоришь? Молодец. А ты поедешь... Нарядок бабушки в плес, ну, вообще уже никого не надо агитировать, там да? все понятно, кто там, э, не знаю, в пишем, да, да? И, да, и, да, и там поговоришь. А, и так далее, и так далее, и так далее. И вот из этих личных историй, кто что может, кто в интернете э, чем-то может помочь, кто на улице и там не боится и хочет заниматься уличной агитацией, кто там у себя в доме или, не знаю, там в клубе каком-то там танцевальном или спортивном, вот из этих. Он там был парень со скейтбордом, да, значит, кто среди там, своих скейтеров. Вот из этих личных историй, кто, чем, то, чем как где-то как-то может помогать. И здесь сложится вот эта вот большая одинаковая машина. Она будет сложная и немножко странная, не такая красивая. Это будет там не Феррари, это будет вот, такой ну, комбайн самодельный сборки. потому что вот, вот здесь у него какое-то значит, сабело, здесь будет то пищало, здесь звеночки, звоночки и гудочки. Он такой будет хитрый, потому что это довольно сложно состыковать там, возможность одного человека работать 15 минут в день, а другого в Может быть, в месяц у Александра на эту работу идет. Но он выполнится, стыкует, он поймет там, сколько надо этому комбайну внутрь загрузить в единицу времени там, листовок, сколько он может распространить, да, сколько надо провести каких-то тренингов, какие вопросы надо ответить, в чем помочь. А, и постепенно, постепенно он поедет и станет самым главным агитационным инструментом в Иоаннской области. А все наши 77 комбайнов, в 77 штабах России станут самым главным и крутым э, агитационным инструментом в России, в не страшен никакой телевизор и никакие смешные Вот и все. На словах звучит просто, на практике там, конечно, будет куча разных и достаточно непростых нюансов. Но время есть, мы потому и запрягаем, как заранее, и начинаем, как заранее время есть. И мы эту работу с вами вместе проделаем. Нашу реакционную машину построим, она пойдет в сердце. И задача -то ее тоже будет очень простая. У нас 40 оставили план. 30, может быть, 4. Вот по нашей этой таблички, руки не готовы а публиковать, скоро опубликуют. То есть вот эти 300 тысяч подписей у нас раскиданы на 77 штабов в э, виде таких плановых заданий, ну так, чтобы в сумме получилось вот 300 тысяч нужно регионального распределения. И на Иваново у нас стоит план 4 тысячи. Ну, где-то там полторы, две уже есть. И, не помню сейчас точную цифру. цифру. Значит, вот когда Александр в течение там, может, месяца поговорит со всеми волонтерами за прижоги запустит агентационную машину а, и потом он займется обработкой данных тех полторы тысячи человек, которые уже зарегистрированы и уже дали решение поставить подпись, а задача ваша будет, ну, зарегистрировать на сайте и привезти еще две тысячи человек, две с половиной. И задача окажется решена. Опять же, там есть, конечно, много маленьких нюансов, и не так все это просто организовать, но мы абсолютно уверены, что э, наш генеральный штаб с этой задачей что справиться, потому что главный задел для этого, и главный залог успеха уже здесь, есть. если здесь 30 человек, то вот, значит каждый надо скелетировать пятерых до ноября. Ну, это вообще любовь, честное слово. У вас все получится. Это абсолютно самое главное, что вы не надо просто себя поверить. Еще одна задача штаба будет заключаться в подготовке наблюдателей. Но ну, здесь совсем легко, я думаю, что не так мало у кого есть опыт участия, наблюдения на выборах, плюс есть эти тренинги, вебинары, все это научим, проведем помещение штаба, для этого вполне у нас подходит, чтобы всех научить и помочь всем этим Поэтому технологически ничего сложного и страшного в нашей работе нет, Пугаться ее не надо, у нас все обязательно получится, Александр будет всем помогать. Главная задача штаба и его координатора быть все время на подхвате,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 Без микрофона лучше? Yeah, yeah, yeah. Там не слышно? Хорошо. Вы лучше смешот это сказал, Ну что, понятно? Какая тишина? Было классно. Значит, спасибо огромное, что вы пришли. Я за последние месяцы, честно говоря, просто сравнился с Иванковской областью, потому что не про один другой у меня только не писал. А кто смотрел мое недавнюю интервью с Дудьем? Я там рассказывал, что последние 10 суток со мной сидел чувак из Ивановской области, я знаю все про Ивановскую область, Все про зоны Ивановской области. Он мне сказал такую вещь, ну, узнал, чем я занимаюсь, сказал, а, ты тот самый Навальный, со мной поговорил, поговорил, говорит, слушай, давайте я тебе расскажу про зоны Ивановскую области, у тебя такая работа тебе пригодится. А, но начать я хотел с того, чтобы вас поприветствовать и вас поблагодарить. Кто был на миссии 26 числа? Какие молодцы? Сколько народу было на миссии 26 числа? Около 800 человек, я думаю, 100. Давно у вас здесь были миссии 800 человек. Это очень круто. Молодцы, что, во-первых, договорились, власти как-то там были полнорешили. Реально, то, что произошло в Иваново, это люди. Вышли на улицу и предъявили ту самую ну, народную волю, если хотите, наказ, народное заявление, что хотим мы борьбу с коррупцией, хотим мы положительных изменений, и терпеть это не будем. И это вы выразили вообще просто огромный молодцы, спасибо большое. Ну что, а давайте, чтобы не тянуть, где у вас, а, Путин? Путинец? Представьте партию Нико Отечества. Здесь. Здесь. здесь. здесь. Только коротко. Великий Отечественный Николай стариков, это самый ядерный зам У вас есть немножко времени для того, чтобы коротко сказать и задать один небольшой вопрос. спасибо что вы задали вопрос. И за демократию. Стариков, между прочим, не Я я не только представлю, и И, так, мой вопрос такой. Вы позиционируете себя как борьбы с коррупцией. И мы, конечно, тоже все против коррупции. Коррупция – это ужасно. Здесь есть Но Вот такой момент. В Украине, как всем известно, тоже все начиналось с Хорошо. На Майдане тоже на Украине начиналось с борьбы с коррупцией. Дальше да, мы да, все да, видели. Результаты как бы мы все знаем. Вот. А, и вопрос да, да. состоит даже не в этом. А, а, дело в том, да, что, да. что Иванный город маленький, мы многих ваших сторон их знаем. Особенно тех, которые, как я буду сейчас не рядовые ну, не сторонки. А, Некоторые люди, это не один человек, были, соответственно, раньше членами Единой России. Ездили на вполне скромном транспорте. Вот. Сейчас они стали вашими сторонними. Теперь их дорогие машины. Карма. Могу сказать. я вам сам скажу. Начальник нашего штаба в России в 2003 году. В каком году вы вышли? Удали. скажите себя. Дорогие друзья, вот я кроме всего вы председателем городской дома Кто помнит начало двухтысячных? Мой губернатор, глава города моего выше последний первый секретарь кома, и появляется Единая Россия, как реальная альтернатива коммунистическому коммунистическом реваншу. Вот я совершенно четко понимаю ситуацию, стал строить эту ячейку. И строил вот этот пост, пока в этой Единой России не появились, ну, например, товарищи. Прекрасно знаете. Как только они появились, я все понял, ушел и забрал с собой всех тех, кого туда привел. Я вам говорю честно. второго человека тоже можно пригласить? Нет. Вы, а, же, вы можете, Это Нет. Этот не не не это, да, это да, это да. человек входит, И вас сортировал на правильное Дениправе. Вы тоже бывший единоросс. тоже его <соцентр> благосостояние. Вас Спасибо вам, да. вас Откуда у них берутся деньги, у ваших сторонников? Такой резкий взлет, динамичный. Ну, в принципе, динамичную. а мы людей не плацем только. Спасибо большое. Это... Дмитрий, Дмитрий а... наш штаб, мой правой, возглавляет бывший единород, который в 2006 году вступил, в 2005 году вышел и всех увел. Наш штаб в Краснодаре возглавляет националист. Я сейчас завтра поеду в стране, наш штаб возглавляет член лиранской партии. Мы и вас примем. Когда -то вы, по поймете это все. Вы поймете, И мы примем. Потому что я не против лога, я не против пикетов, потому что, ну я же понимаю, что, ну, с моей точки зрения, я обижаюсь, вас просто немножко оболванили больше, чем все остальные. Но вы движетесь в правильном направлении. Вы, по крайней мере, сказали, что а, вы против коррупции. Дальше, что касается Майдана. Это важная вещь. Вот, ответьте мне честно, вы этих людей всех считаете дураками? Вы считаете этих людей вот ну, Я? Нет, ну, извините. Теперь уже я буду отвечать. Самое главное, что я считаю, что граждане России способны отличить хорошее от плохого. Граждане России способны действовать разумно. Я видел, что здесь, в Адловской области, ну, митинг был то ли разрешен, то ли не разрешен. Непонятно, что... Но ну, Я только что спрашивал то же самое в, в, в Владимире. то же самое спрашиваю здесь. Еще раз, кто хотел на митинг? Окей, опустите, пожалуйста. Кто хотел на митинг с ружьем? Кто хотел на митинг для того, чтобы что -то взорвать? Это нормальные люди, ваши земляки. Всего, что они хотят, это просто нормальный достойный жизни. У них есть право достойную жизнь? А? Я вам отвечу на образование, скажу, что у них есть право достойную жизнь? У них на есть право самостоятельно определять свою судьбу. Значит, отвечай. если у них есть право самостоятельно осуждать судьбу, я отвечу вам сейчас на все, то тогда, пожалуйста, не надо им втыкнуть. Они живут не на Майдане, они живут в Ивановской области незамечательно. Это первая часть. Вторая часть. Что касается денег. Ну, в отличие от Единой России, работают люди. Он не работает. Давайте, у ну, нас не диалог. Я же вам дал возможность. Кто когда-нибудь перечислял деньги по организационной компании? Вот Где вы взяли эти деньги? Заработали. Они заработали, они зарабатывают эти деньги. Эти люди, в отличие от вашей «Единой России», они на самом деле работают, они приносят пользу, они платят налоги. Нюша, если говорить про меня, у меня дома было три обыска. У моей тещи был обыск, у всех моих родственников были обыски, у меня есть самолет, компьютеры, телефоны, ячейки. Все на самом деле. Я детские телефоны отнимают, понимаете? У меня там спортивный чуть не вынесли телевизор. Потому что по телевизор уже, значит, поставить можно подключать, поэтому тут там есть информация. Он просто они не, не смогли его протащить. Он тяжелый. Поэтому я хочу вам сказать, что за нами, в отличие от вас, есть большой контроль. За нами, в отличие от вас, нас просветили всех рентгенов. И ничего, кроме ролика про Гитлера, нам противопоставить нельзя. А вот где деньги берет НОТ, мы не понимаем. Где деньги берет Николаевич, мы не понимаем. понимаем Госдумы, Евгений Федоров, получает 450 тысяч рублей. Нам на штаб деньги. 450 тысяч рублей получает глава вашей организации. За глава. что? У ПВО даже штаба нет. Отличается вас. Друзья обращайтесь к форму против коррупции. Мы выясним, кто украл ваши деньги, потому что там. спасибо, что пришли, спасибо, что задали этот вопрос. И, ребят, вот на этом примере видно, что всех на самом деле беспокоится. Все же они скажут, мы против коррупции. Да, больше сказано про Майдан про Гитлера, еще про что-то, какие-то вот какие-то странные вещи. Но по сути, они же все чувствуют, что мы правы. Они абсолютно, вот вы будете ну, разговаривать, вот все, все скажут, что вы ищите, хотите да, вам Сколько? Сколько вам нужно минут, чтобы вы больше не перечислились? Одна минута? Хорошо, обещаете? Одна секунда, давайте. Мы еще знаем, что... Дайте, представляйтесь, себе очень коротко. У меня тут Летина. Мне хочется вам следующего вопрос задать. Вы учились в Ельском университете. Вы учёные деньги принимающие страны. Американские. То есть вы всех, чего вы представляете, в Ельском университете. Дура! дура. Всё? Хочешь не будете кричать? Пройдите, пожалуйста. А в хорошо живут между я учился в Ельском университете и горжусь этим. Потому что Дельский университет является одним из лучших Я бы очень хотел, чтобы дети из России, дети студентов поступали в лучшие университеты. Я бы очень хотел, чтобы иностранцы приезжали сюда и учились в университетах. Но я учился в университете Дружбы народов, там было много иностранцев. Гораздо меньше, чем в советские времена. И благодаря, извиняюсь, вашему Путину, Российское образование уничтожено настолько, что сюда иностранцы не едут а больше учиться. Я бы Нет. очень хотел, чтобы Нет. отсюда Нет. все желающие могли ездить в лучшие университет, чтобы не хватало Нет. денег. Нет. Я Нет. бы очень хотел, чтобы все, как и я, могли бы сдать экзамены и за них бы заплатил университет. Знаете, чем мы с вами отличаемся? Вот это кардинальное различие. Мы, мы уважаем образование, а вы презираетесь. Вы считаете, что человек учился в университете – это плохо? Нет, Вы именно не в, не в американском университете. Он учился в университете. Именно в американском университете. А, а, университете. а, а, а, а, а, а американском а университете классно. А а у, наши, у меня следующий... А, Я не хочу диалогов по... На американский... Просто, Игорь Иванович Шувалов, учитель в американском университете. Вот пусть идет завтра вновь к Белому дому в Москве и пикетирует Шувалова. Я посмотрю, как вас описывают. Я посмотрю вас Я как правительство, как Тваркович, который учился в Америке, разрешит вам встать рядом с ним на сцену и задать вопрос. Нам нечего скрывать. Потому что правда на нашей стране, вот и все. Мы все не могли вот заниматься... Сейчас, когда вот мы, вопрос, мы э, отступили от обычной жизни, я просто коротко хочу сказать такую вещь. Ну вот мы сейчас, кто здесь собрались? Люди, волонтеры компании, ну все с вами вместе, компании, мы политическая сила. Главная политическая сила, Ну даже если принять внимание власти, пусть хотя бы вторая политическая сила. Вот есть Единая Россия, Стояние Администрации, есть и мы. И мы будем вести нашу кампанию здесь. О чем давайте вместе решим? О чем нам нужно говорить с людьми для того, чтобы сводить голоса в вашу сторону? О чем? Погодите с вопросом. О чем нужно говорить? О образования. Коррупции. О коррупции. О коррупции прозвучала. Легко говорить эти коррупции? Легко, здесь просто. Находится. Я выберу еще. А во вторник ролик новый о том, сколько денег тратят эти фонды. И вы увидите, что это сопоставимо с бюджетом города. И все увидят. Значит, о коррупции нам говорить легко. О развале Путина промышленности. Нам здесь легко говорить? Или о, да! Что такое Ивановская область? Промышленный регион. Легкая промышленность. Скажите мне сами. Сколько здесь фабрик осталось работать, как фабрик? Одна. Очень много. Одна. Около 10-12. А было сколько? Сколько. А было 43. А все остальное-то что? Догадываешь в торговый центр, верно? И знаете, что нам, это нам, скажут. Путин, нам скажет партия Великая Отечества? Путин, наверное, скажет, что же проклятые 90 а мы с вами не дураки. Поэтому мы, мы в обманской всем объясним математику. Ребята, проклятые 90-е начались в 91-м году, а закончились в 99-м. Правильно? И были всего лишь 8 лет. А последние 17 лет у власти сидят те, кто пытается преодолеть проклятые 90-е. Еще они добились? Они возродили промышленность? Нет. А мы верим, что они могут возродить промышленность? Нет. Они? Об этом мы и скажем все нам поверят, потому что это правда. Потому что здесь никого нельзя в Ивановской области убедить в том, что есть действительно какая-то промышленная политика. Ее нет. Если только разбил того, что осталось Советского Союза. Нам здесь в Ивановской области легко говорить о неравенстве и низкой зарплате? Да. Еще как. Да, сейчас ехал, смотрел статистику. Поздравляю вас, ребята. Российские миллиардеры стали еще на... 620 миллиардов подначено в последний год. Что-то вы не радуетесь? И никто не радуется. А скажите, какая средняя зарплата здесь была ну, на 12. Молодцы. А здесь надо. Так, вы жестоко ошибаетесь здесь 12. Росстат говорит мне, что 25. Вот видите, вы смеетесь. И все смеются, понимаете? Все смеются, поэтому Задача агитации, она, ну не то, что легкая, но она абсолютно возможна, потому что вы говорите любому человеку. Ребята, Россад говорит 25, но все здесь получают по 13-15, можно жить не на Почему в 21 веке страна, находящаяся на первом месте по продаже и газа, вынуждает своих людей жить на 13-15 тысяч? А может они могли... Потому что вина Правда, перспективы есть, какие-то. Нет перспектив ни у кого. Перспектив попасть в этот 0,1%, который в межролитах посвящен в национального показе, нет ни у кого на самом деле. Даже у чиновников нету, потому что в России установлено феодальное государство. Попадают уже в такой кредит. Дети те, кто уже там сидит. Нам вообще ничего не светит. Именно поэтому мы ведем избирательную компанию. И поэтому мы легко всех переаберетируем. Как бы ни казалось там сложно, у них там какие-то 86% телевизия, такого бы ничего нет. Есть пустота и вакуум. Нужно просто войти в этот вакуум и забрать то, что нам прилежит по праву. Завершают, приходят вопросы. Этот чувак из звонок области, который сидел со мной в спецприемке. Сами, сами правильно а он, значит, слушал-слушал, меня слушал-слушал, потом встает и говорит, слушай, Леха, но если у нас с вами вообще знали про то, что ты говоришь, ты 80% за тебя проголосовали. Вот. Я не выводил. На самом деле, да. Просто нужно дойти и людям сказать, что есть перспектива, мы можем жить, мы жить лучше. Они не в Путина верят, те, кто голосовал даже за Единую Россию, они верят, к сожалению, в безнадежность жизни и борьбы. Они верят в бесконечную нищету, они ничего другого не видели. Они верят в то, что они были нищими, их дети будут нищими, их люди будут нищими. А нужно прийти всем и сказать, что нет, это не так. Нет ни одной причины быть нищими, несчастными. Нет ни одной причины умирать в 65 лет. Нет ни одной причины, почему нет здесь здравоохранения, нет ни одной причины платить безумные деньги за ЖКХ, нет ни одной причины выживать в богатой стране. Мы это все расскажем, и мы обязательно с вами выйдем. Спасибо большое, как получили эти вопросы. Ваше отношение к национализму – это ведь не только однозначное явление. Выкладывает полно арбайтеров южных. А, а, а, мое отношение к национализму. Кто смотрел ролик практически? Здесь не пользоваться интернет. Значит, да, то, что при, в этом ролике не должен считать Навальный лидер, потому что посмотрите, какую ужасную вещь предлагает. Он предлагает построить стену со Средней Азии за Кавказье. Я стену построить не предлагаю, но я безусловно предлагаю ввести визовый режим со стороны Средней Азии и Кавказе. Конечно. А вы туда въехали как? С Визе без визы. Любили? Да. Но с визы? Никакой из нас не пустит ни в Германию, ни в Болгарию, ни в Прибалтику. Без визы. Почему же мы должны пускать сюда людей из Узбекистана, Таджикистана, Татистана, Киргизии? Вообще визы. Не без Визе. Мы к ним нормально относимся к этим людям без Нормально. Приезжают работают, Но! Должен быть собой элементарный порядок. У нас выступает глава Федеральной операционной службы. Не спрашивают. Сколько в России никаких грамм? Он говорит, 5-10 миллионов. плюс-минус 5 миллионов. Это означает, что никакого вообще учёки нет. Любой человек может просто купить билет и приехать сюда. Правильно Это, Это неправильно. Любая иммиграционная политика, она начнется только с установления безвырежимой. Это первое. Второе, заканчиваем уже, про националистов вообще. Я открывал штаб в бухве. Там, значит, национальный а вопрос. В же на первом месте по, по, по, по количеству национальности русские, на втором татары, а на третьем только башкиры. И Там очень сложная такая ситуация. И, значит, открытый человек приходит и говорит, я татарский националист, но я вас поддерживаю. Я башкирский националист, я вас поддерживаю. Я русский националист, ненавижу себя националист, но вас поддерживаю. А потому что вне зависимости националисты националисты, но они выступают за права своей нации, татары, башки. Это плохо, это прекрасно. Но есть самое главное, то, что нас объединяет. Вот эта борьба с бедностью, борьба с неравенством, она для всех. для любых людей. Поэтому нам, национально себя, для вешают вешать в душу. И на все эти ролики, на все эти упреки нам плевать, и ничего мы не стесняемся. Да, мы выступаем за низовые решения. Да, мы тубаком, да, нормально, за нормальную жизнь для всех. Вот такой вот ответ.